Я вас приветствую, друзья мои, на своем канале. С вами Ольга Арзуманян. На сегодняшний день самая больная, самая актуальная тема в Телеграме стала то, что из всех чатов рабочих, чатов гостевых, чатов наших созвонов, чатов вебинарных чатов стали вытягивать наших партнеров, ники наших партнеров и добавлять их в рабочие чаты, добавлять в гостевые чаты других проектов и других компаний. Для того, чтобы этого не происходило, я сделала настройку во всех наших чатах компании и, конечно, в своих чатах. А вот так вот видят только чужие люди, ну, кроме, ну, все наши партнеры, видят только админов и владельца. Партнеров а теперь после настройки никто не видит. Ники наших партнеров и кто в чате, их не видно. И сейчас я вам покажу, как это Правильно сделать, потому что попросили меня лидеры своих команд, чтобы я записала ролик, как правильно настроить эту функцию. И давайте перейдем в чат, и я вам покажу, как это сделать. Давайте в наш, чат нашей компании перейдем и нажимаете на название чата. Вот они, три точечки. И «Управление группой». Нажимаете «Управление группой» и нажимаете «Участники». И вот она, эта заветная кнопочка. Если вы ее вот так сделаете, то все участники опять будут видны. А ее нужно просто бегунок поднять и нажимать «Закрыть». И больше никто из а, участников чата, а даже если кто-то и придет в чат ваш а, с других проектов за нашими партнерами, они просто не будут видеть. Они будут видеть только владельца и админов чата. Ну, с вами была Ольга Разуманян. А, если вам понравился ролик и если это полезно, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.